Привет, аудитория. Ну что у нас? Группа Е. Последнего заключительного группового этапа Лиги Чемпионов 2021-2022 года. Хочу рассмотреть эту группу, потому что тоже интересные матчи довольно-таки будут. Бувария барселона Бывария очень сильно смотрится и в чемпионате, и в группе Лиги Чемпионов. Идет на первом месте ни одного проигрыша. 15 очей и... Все шансы у нее забрать 18 очей и выйти вообще с шестью победами из группы на первом месте. Поэтому с матча с Барселоной... Барселона, ну, сами понимаете, что Барселона это не Барселона. Поэтому я считаю, что Бавария победит. Ну, и коэффициент на победу у Баварии довольно-таки неплохой. 1,7, почему бы не взять его. А второй матч Экспресс, это второй матч в этой группе. Бенфика, Динамо, Киев. Дома они отыграли в Сухую в Киеве. Ну, а у Бенфики дома, я думаю, что Бенфика должна выиграть. Тем более, у Бенфики есть какая-то перспектива выйти из группы на втором месте. Потому что, ну, Бавария должна обыгрывать Барселону. А если Бавария обыгрывает Барселону, а Бенфика обыгрывает Динамо Киев, то Бенфика проходит в 1-8 Лиги Чемпионов. Легко. Вот. Поэтому, почему бы не попробовать выиграть Динамо Киев? Тем более, что, когда есть такая возможность. Поэтому... Победа Бенфики с коэффициентом 1.35. Итого у нас победа Баварии с коэффициентом 1.7. И победа Бенфики с коэффициентом 1.35. В итоге получается коэффициент 2.3. Вот. Ну, неплохой коэффициент. Тоже вроде бы как верники, Ну, опять. Футбол есть футбол. Ставки есть ставки. Все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментарии. Отвечу. Все. До встречи.